Я хотел въехать в город на белом коне Да хозяйка корчамы улыбнулась мне На мосту, видно, мельник взгляд бросил косой И остался на ночь с хозяйкой утой Коню сду, рвал из рук в путь просился скорей Но не слышат влюбленных Лучших друзей Я всю ночь До утра в той корчме Пировал А на привязи конь Обо мне тосковал Белый конь Белый конь, я тебя потерял Белый конь от меня по степи ускакал Белый конь, белый конь, потерял я коня Только снег, белый снег укрывает меня Я на утро проснулся с хмельной Головой Я понять не могу, что же стало со мной Где хозяйка моя, что всю ночь обнимал В чистом поле один на снегу я лежал Где же белый мой конь, где сказною с ума лето вчера а сегодня зима я хотел ехать в город на белом коне Да хозяйка корчмы улыбнулась за мне белый конь белый конь я тебя потерял